Андрей звонкий голоса. Пой со мной, make some noise. Конечно, после танцев хочется кричать, потом опять танцевать, веселиться и так до упаду, пока лучи солнца не скажут, что пора уже домой. Но когда ты молод и влюблен, остановиться сложно. На часах уже 10 вечера вы слушаете Радио Европа Плюс. Меня зовут Костя Снурницин, а далее Билли Айлиш, Bad Guy.